Друзья мои, я вас приветствую на своем канале, горжусь. Это Хайс, k -Car. это Nissan Days, Note, E-Power, максималочка, 4000 пробег, 4WD, рестайл полтора миллиона рублей но вот такой автомобиль я больше чем уверен то что здесь здесь в Владивостоке мы его никогда не найдем друзья мои я вас привез на своем канале значит к нам пришло очень много автомобилей пришло пришли машины на продажу также пришли машины для наших клиентов сегодня я вам сделаю такой мини краткий обзорчик по ценам что у нас что у нас с ценами Итак, вот вот этим автомобилем знаете я прям горжусь это хайс это 18 год третий месяц новый мотор Дизель 2.8, пробег 80 тысяч, оценка 4 балла. По стоимости он обошелся 12 миллиона 80 тысяч рублей. Примерно стоимость небольшой, небольшой, плюс-минус. Почему небольшой? Потому что нужно окончательно досчитать окончательно просчитать. Вот, в общем, все прибавить. Цен таких, ну, таких цен здесь просто нет. Итак, 4 балла, кузащина вся целая. У него практически новая летняя резина на литье задний привод это новый мотор новый 2 и 8 5 дверей шикарное состояние хайса и шикарное состояние салона именно для такого для рабочего автомобиля то есть салон не намытый его никто не намывал автомобиль в таком состоянии пришел с японии представляете что здесь можно перевести вот так примерно примерно посмотрите Машина. такие машины везутся на юрлицо, соответственно, они везутся с кнопкой Глонасс, не везутся с кнопкой Глонасс, а кнопка Глонасс на них здесь устанавливается. Лавка это складывается с форточками. Оп, пробег 80 тысяч. анти система безопасности, все есть. Ну, такие, наверное, автомобили в рекламе не нуждаются. Места здесь очень-очень много. Пробег 80 тысяч, 3 километра. Акционик, надо искать на него. Камера заднего вида, она дублируется, проецируется на зеркало заднего вида вот такой вот шикарный хайс Вы знаете я это я такую машину и рабочий то назвать не могу полетел, полетел следующий автомобиль это honda fit 19 год f к комплектация климат круиз пробег 67000 подогрев зоны дворников система безопасности 4 балла 67 тысяч пробег gk4 кузов gk4 кузов это автомобиль 4 воды по стоимости 970 990 тысяч вот в то в этом диапазоне еще один такой же год тоже 4 ВД, тоже 4 балла, то есть какой-то 1 970, второй 990. Они оба на зимней резине, оба эвки Пожалуйста, номер кузова. 4 балла, gk 4 69 тысяч пробег на автомобиле. Пока лежат салоне. Самый непопулярнейший хэтчбэк Дальше хочу вам показать кейкар. Это Nissan Days. 19 год, четыре с половиной балла. Пробег сейчас посмотрим. Должен быть минимальный санары, штатное литье, резина лета. Этот автомобиль под заказ. Ориентировочная стоимость 600, 690 тысяч рублей. Новый Дейс. Здесь уже идет салон другого плана. Подстаканник, дверная карта пластик, есть небольшая тканевая вставка. Посмотрите, какая две широкая. Удобная посадка, переднее сиденье, так называемый диван. Диваном, шильда, номер кузова. То есть там такие, которые не верят. Пробег 40 тысяч. А здесь все на климате. Измененный здесь салон. Есть столик. Вот здесь как под кожу сделано, но это не кожа. Обалденный автомобиль. Обалденный кейкар, кейкар. А места очень много в таком кейкаре. Камера проецируется в зеркало. все шикарно автомобиль привезен на заказ автомобили которые приходят на заказ отправляем транспортной компании вы сами выбираете название транспортной компании да как отправлять либо это будет ЖД, либо это будет автовоз друзья здесь вы решаете все сами мы только вам можем порекомендовать за этим автомобилем приедут но вот e power их несколько штук, три или 4. На продажу, стоимость 940-960 тысяч. Скоро подойдет медалист. Все автомобили бальные, все машины 4 балла. Зимняя резина, сонары, повторители, бесключевой доступ. Машины не мытые. Четыре балла пятьдесят девять тысяч пробег. интересно автомобиль на самом деле в техническом плане рядом стоит fit это уже максималочка джелька 19 год такой яркий насыщенный цвет сейчас удивитесь по пробегу состояния, не состояние а удивитесь в пробеге три с половиной балла он. Царапка есть на пороге. Автомобили, которые на продажу при при реальном интересе, естественно, дам более подробный отчет по каждому автомобилю. Итак, пробег у этого малыша девять четыреста шестьдесят четыре километра по стоимости миллион миллион семьдесят по стоимости полный руль ну это джелк что про джельку рассказывать девять тысяч четыреста семьдесят семь раскладываю Вариатор 1.3. Так, вот здесь у ну, что-то спряталось. Как вы думаете, что с этим автомобилем? Друзья, да он просто новый. Двадцатый год, максимальная комплектация. Это детристайлинг. Максималочка. 1 миллион 820 тысяч. 4 тысячи пробег. 4,5. Настоящий родной аукционный лист. 2 USB подсветка. круговой обзор. Напоминаю, круговой обзор пошел в рестайле. До этого у них кругового обзора не было и не было USB-шек. А USB-шка это очень-очень полезная функция. Симпатичный такой автомобиль. Городской кроссовер. Миллион восемьсот двадцать. Еще один ноут стоит по стоимости. Я их озвучил, примерную стоимость. Резина лета без литья. Е e power это стоит четыре балла пробег восемьдесят одна тысяча везель четыре ВД 4 ВД ру, 2 кузов. Привезен для клиента. Ребят, 4 ВД рестайл. Полтора миллиона рублей. Даже чуть меньше он обошелся. Пришел на зиме. Полный руль. Соник нет. Он идет 3,5 балла, не знаю, видно, вам не видно. 49 тысяч пробег, у защиты вся целая. Студентам в институте говорят, они все мечтают на телек, они сразу хотят в программу время сместить вместо Андрея. Тоже, обалденное состояние автомобиля. Огромная магнитола. Зачем вообще падение? Конечно. Зачем вам в, в, в, в, телевизор, YouTube? А на YouTube же надо все делать, ср... При покупке автомобиля обязательно, обязательно запрашивается перевод аукционного листа. Тем более, если автомобиль идет 4WD. И здесь видите состояние автомобиля 4WD. казалось бы да автомобиль три с половиной балла бывает три с половиной балла лучше чем 4 четыре с половиной балла но ну, а вот такой автомобиль я больше чем уверен то что здесь здесь в Владивостоке мы его никогда не найдем ну, по крайней мере это будет я не знаю из ряда вон что-то сейчас вы все поймете ребят и так это Фит Фит 20 год он будет стоить где-то 1240 250 автомобиль на продажу. Серый цвет. Сейчас потомлю немного. Потомлю сначала. Резина лета, новая летняя резина. Идеальное состояние кузова. Идеальнейшая. Задняя, э, сзади сонары, камеры заднего вида. Проходит, проходит. Идеальное состояние багажного отделения. стоимость запоминаете вон он сюрприз лежит сейчас покажу сейчас дойдем ну как вам Кнопка старт, все системы безопасности, адаптивный круиз. сиденья двухцветные Ну вот, не знаю откуда это здесь взялось. Это будет меняться, здесь будет стоять огромная магнитола. Так, ладно, заводим. Вот так он заводится. Вот так все загорается. Пробег 5395 километров. Оценка 6 баллов. Представляете, 6 баллов оценка. Почему я говорю идеально? Потому что это состояние нового автомобиля. 6 баллов оценка. Где вы такие видели? Оценки. Да и я, и я. Вот если честно Если честно, кстати, здесь еще больше, чем полбака японского бензина. За все время работы То, что я работаю, ни одного автомобиля, ни одного я не видел с оценкой 6 баллов. Не знаю, что это такое. Шикарное, крутое состояние автомобиля. Так, ну что, сильно углубляться не будем в автомобиле. Сделал сегодня такой мини-краткий обзорчик, что пришло по каким ценам вот продолжение будет обязательно машин много есть что для вас показать на сегодня все всем хорошего настроения всем пока